В Гамбурге впервые встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Их встреча стала одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ. 7 по 8 июля Гамбург стал основным источником новостей мирового уровня. Саммит Большой двадцатки на фоне попыток полиции сдержать антиглобалистов, которые все крушат и жгут. G20 – это был трудный и необычный саммит, в первую очередь для немецких строителей. В рамках саммита «Большой двадцатки» Германия в первый раз принимала такое большое количество гостей. Сейчас Ангела Меркель прекрасно отдает себе отчет, что Гамбург заполнится не заседаниями и решениями лидеров G20, а бывалыми программами и столкновениями полиции с противниками саммита. Немецкие власти хотели продемонстрировать всему миру, как в условиях истинной демократии, возможны мирные акции протеста инакомыслящих. Но вместо этого весь мир увидел небывалый разгул насилия и провокаций. Сорвать саммит антиглобалисты оказались не в состоянии, но они добились того, что внимание им мировые СМИ уделили не меньше, а то и больше, чем саммиту. На самом деле сейчас тенденции в мире, они носят характер антиглобалистический. То есть Трамп выступает против миграции, Трамп выступает против экономической интеграции э, с некоторыми там, странами Азиатского и региона и так далее. То есть это что? Это изоляция происходит. Да? И люди, которые выходят митинговать, они тоже выступают против э, тенденции глобализма. Э, к примеру, Брекзит. Есть исследования современные политологически считается, что Брекзит э, и голосовали за Брекзит те люди, которые проиграли от глобализации. Для России саммит оказался весьма полезным и продуктивным. Он продемонстрировал, что исключение из Большой Восьмерки вовсе не помеха широкому взаимодействию с окружающим миром. Первая встреча президентов Путина и Трампа стала успешной. Трамп не побоялся проявить свое уважение и доброжелательность по отношению к Путину, а тот ответил ему взаимностью. Трамп для нас ценен тем, что он готов к диалогу. Он постоянно подчеркивает, что мы будем с Россией говорить, мы будем развивать диалог, мы не будем закрываться. Куда этот диалог пойдет? Да? Смогут ли, например, мы отменить санкции там, в ближайшие 2-3-4 года? Смогут ли решить проблему Сирии на Украине, достичь консенсуса? Но это неизвестно. Общение российского президента на саммите вселяет надежду, что рано или поздно с курсом на изоляцию России будет покончено. И сотрудничество с ней войдет в прежнюю нормальную колею. Диана Шилова, Леонард Валитьяров, Универньюз.